Ну что, чуваки, всем здорово, долгожданный день настал. Сегодня четверг, 26 января, вышли долгожданные тоти. Фулл команда вышла, С я вообще собирался записывать паки завтра в пятницу, когда выйдет еще и номинанты плюс 12 игрок. Но так сложилось то, что времени у меня не будет, поэтому буду вскрывать их в четверг. У вот сейчас вот они буквально час назад вышли, будем сразу их вскрывать. Я заготовил 59 наборов, тут... Паки всякие, 80+, 82+, плюс, за отборы, в общем, всякой всячины я насобирал. Немного паков, 59 всего лишь, но что имеем, то имеем. Можно, в принципе, потихоньку стартовать. Начнем мы непосредственно с набора за предпросмотр. Если бы тут не зависало, понятно, но он рарко. Так, ребятки, фифка зависла, пришлось перезапускать. И что хочу сказать... Запись как бы не пошла, у меня только 3 минуты записано там с приветствием, но не суть, паков интересных не было, открыли мы в районе 6 наверное, наборов, а точнее 8 и нам только выпал Верати 87 и все, так что по сути никакого контента я не упустил Сейчас запись точно началась, я прям вот это засек все Так, у нас здесь есть немец, вратарь, давай трапа хотя бы, это Бауман очередной Боже, как меня этот Бауман бесит, это наверное игрок, который чаще всего попадает в паках Так, 48 наборов, 80+, поехал очередной пак Так, щиты поехали это квадрата какой-нибудь Мюрель или Запата. Ну, Запата само собой. Мне кажется, кроме него из Колумбийца Фифе никого больше не осталось. Всегда только он падает. Про квадраты вообще, наверное, мне один или два раза за всю Фифу вот эту выпал. Мюрель также где-то один-два раза и все. Зато Запата уже, наверное, раз 50-й падает. Так, снова щиты, хотя бы 83-е рейтинги мы ловим, это у нас даже 84 Де Пауль, неплохо, на сборочке хорошо уйдет 84 рейтинг. Хотелось бы 85-го, немножко побольше, но грех жаловаться. Ну, конечно, за Мальди будет жалко, если не получится его собрать, потому что много рейтинга я в него влил. Поехали щиты, Англия, ЦПшник, Хендерсон, 83-й. Пока больше 87 в этих паках, конечно, не было, но это единственный волкаут. А так больше 84 не падало. Так, помимо этого, я только что собрал еще 3 пика 75+. Может быть здесь нам что-то сейчас выпадет, погнали. Погнали, 75+, поехал Томас Мюллер, 87, неплохо, то есть уже рейтинг есть. Второй поехал. Давай Тоти, Тоти, Тоти. Вряд ли здесь будет Тоти Форсберг 81. Давай последний пик. Завези. Нет, здесь уже ничего не будет. Но Васкис, в принципе, 83 Информ. Неплохо. То есть три пика открыли. Информ 87 рейтинг. Плюс Форсберг довольно неплохо. Так, золотой игрок 80 ⁇ Давай Тотти, Тотти, Тотти, нет конечно Тотти не будет, Испания центральный защитник, Пау с 83 рейтинга, так ну как минимум думаю Гаррета Бейла я соберу точно, 93 у него вроде бы рейтинг, за такую дешевую цену собирать надо, ой не тот открыл, 84 плюс пак, вообще зря не тот открыл, что это Испания, Элфашник, это 84, а я разобал, вот так мискликнул я но в принципе что поделать 84 Могло бы что-нибудь поинтереснее выпасть, но нет. Так, сейчас у нас пойдут наборы с двумя редкими игроками 81+. Тут тоже можно на что-то надеяться, хотя бы на волкауты. Ну так, экраны есть, Португалия, cfd это 85-й, кстати, Диего Жота. Мне вроде бы даже еще ни разу не падал в этой фифе. Ну давай, хотя бы, хотя бы что-нибудь. Правый защитник могли бы хотя бы Кайла Вокера дать. Я уже молчу про Александра Арнольда 87-го, ну ладно, 84-85. 83 Уже лучше, чем 2.81. Так, едем дальше. 81+. Поехали, поехали, поехали. Экраны есть. Франция. Форвард. Это Бенедер. 84-й рейтинг. Не играл я за него в этой части. Но в 22-й я за него довольно много матчей сыграл. Очень нравился он мне. Ну а сейчас куда его уже практически в феврале месяце использовать? Премиум набор 26. Вот давайте, наверное... Вот эти наборчики сейчас вскроем, малый премиальный набор, золотых игроков, есть щиточки, поехали, испанец, итальянец. Келлини, 84 рейтинг, но ну, уже неплохо, то самое чувство, когда с какого-то там бомжатского пака ловишь, кстати, еще продаваемого Келлини, довольно неплохо, думаю, пригодится. Щиточки есть. Бразилия, Сопник. Ну, могли бы хотя бы Фабинью дать. Фернандо, 83, наверное, процентов еще не продаваемый. Но надеюсь, в оставшихся паков будет что-нибудь поинтереснее. 82, плюс. завези, завези. Ну ладно. Почему вы всегда вправо уезжаем ЛЗшник, минди. Минди 83-й, а у меня он есть. Так что по итогу я собрал набор 8 игроков из Лиги 1. Закинул я туда Ферлана Менди. Давайте как раз мы его сейчас и вскроем, своего забираю обратно. Очень хороший левый защитник даже для января месяца, а то и уже начало февраля практически. Так, поехали. 8 игроков, три редких. Давай МБП, Месси, либо кого-нибудь, конечно же. Это у нас Солер или Фабиан. Фабиан, который вроде бы только что слил в это же СВЧ. В принципе, он же мне и вернулся. Да, ничего интересного здесь не будет. В принципе, как и ожидалось. Паки довольно-таки есть посредственные. 14 наборов. 14 наборов. Поехали. 82 плюс. Давай волкаут хотя бы. Да нет, конечно же, ничего не будет здесь. Ой, боже мой, боже мой, боже мой, пожалуйста. И Эйшпроц, и Эйшпроц, и Эйшпроц. Погнали. М -м -м -м. Двойной набор 83+. плюс. Двойной набор 83+, плюс. двойной набор 83+, но здесь по-любому будут щиты. Деназар, Назар 84, божечки. Ну дайте хоть что-нибудь, вы здесь. Фернанда, естественно, Фернанда. Поехали, щиты по-любому есть, Хорват, ЦПшник, э, опять 84 рейтинг, да ты что, просто, это что за покопанник, где даже волкаутов нет? И опять этот городецкий вонючий, я надеялся на волкаут, а даже их здесь нету, набор с тремя нападающими 83+, М -м, даже волкаута нету, ЛФАшник, кто это, Санчо 84, опять 84, что-нибудь будет больше, чем 84, Информы Габриэль Жезус. Что здесь осталось? Давайте 5 игроков 80+. Ну завезишь ты в концовочке. Блять, можно влево уехать. Кто это? Пелегрини? Пилигрини 84 Почему хотя бы влево мы не уезжаем Три защитника 83+, плюс Италия, ЦЗ Зе... Банучи Ладно, что здесь осталось 10 83, 11 81+, плюс. давай тогда 11 81+, скрываем. Давай, завези, завези, Информ хотя бы, ладно Это получается Пешник, Замбангуиса, кстати 85-й рейтинг Конечно, довольно посредственный уже игрок для такого этапа игры. Но, в принципе, давай за ним. Что будет за ним? Давай, завези, завези. Еще один информ. Плюс Варан, плюс Максимин, Азар и Локотели. Давай, просто давай. Что у нас еще есть? Ну, поехали. Столько набор. 10.83 плюс на потом. 100 тысяч набор есть. Поехал. Информ. Информ. Да, это... Нойер, 90. Здравствуйте. Это уже куда не шло 90 рейтинг. Это приветствуется всегда у нас. Да и, в принципе, все. Кроме него, никого интересного здесь даже нету. Ну что, осталось два пака. Два набора с 10 игроками, 83+. Плюс. Давай левый вскроем. Ой, что здесь? Влево уехали, левый вскрыли, влево уехали. Кейлор Навас, 88%. Боже, пожалуйста, давай я сейчас так вот повернусь. Скипну. И за тобой будет какой-нибудь тоти. Так, куда мне нажать? Не надо, получается. Блять, сохранил все. Шмейхель, Фабиан и Габриэль Жезус. Снова это все скипаем. Так. Ну, получается, раз вряд ли там что-то интересное было, я посмотрю уже, наверное, когда буду монтировать. Последний набор 83+. Ой, Либертадор и Суарес. Да, 84-й рейтинг. Суарес, может быть, за тобой что-то? Может быть, за тобой что-то да будет? Нет, конечно. Так, поехал наборчик. Поехал. Опа, что это? Тоти? Нет, конечно, это... Гаррет, мать его, Бейл Собрал я его да 80... 83 93 рейтинг Скам не удался, потому что думаю Моя актерская игра не на самом высоком уровне Но что-то с Гарретом Бейлом Я обязательно придумаю На Мальдине мне рейтинга не хватает но город Гаррет Бейл 4 на 4 Пфайл ЗЛФЗПП Как-нибудь я его обязательно залинкую ну и что, сейчас мы его сохраним, у нас будет последний набор, ну и в принципе на этом будет все. Покупанинг вышел довольно скучным, ничего интересного не выпало нам, волкаутов особо не было, ну и я рассчитывал, конечно, ну хотя бы на что-нибудь... Годная, но по факту имеем то, что имеем. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь на выход тоти Номинантов и 12-го игрока мне повезет немного больше. Там я соберу еще, наверное, пики. Еще какие-то паки будут точно. Сделаем еще демпокопенинг. Ну на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем до скорого.